Друзья, вот выполнили задание. Теперь нам надо отчитаться о выполненном задании. Что мы делаем? Нам надо скопировать от начала нашей переписки, там где мы свой ввели e-mail, и до конца, там где нам бот написал, что наш голос защита. Нажимаем копировать выбранное как текст. Поднимаемся, ищем или опускаемся, где у кого там бот находится вот так вот вставляем сюда вот так вот получилось видите с фамилией, с числом, с датой, с секундами То есть каждый ответ вопрос зафиксирован временем и до положительного ответа что у нас засчитан так голосование за текст Отправляем. Так. И отправить. Отлично. Ваш отчет успешно сохранен. Теперь вы можете загрузить подтверждающий скриншот. Отлично. Что теперь делаем? Опять заходим там где мы голосовали. Делаем скриншот. Чтобы было видно с самого верха. Чтобы не было уже вопросов к нам от работодателя вот так вот отлично как говорится бумага терпит все скопировали копировать и поднимаемся к боту так вот так вот загрузить скриншот нажимаем загрузить скриншот Или, я так понимаю, то есть можно, или скриншотом, сейчас попробуем. Или, я так понимаю, что можно, если вы сделали фото, и у вас оно сохранено, то мы тогда заходим, находим, где оно есть, где мы его сохранили, и загружаем сюда. Пробуем вариант скриншотом. Чат кипит. Отправить. Так, понятно. Значит, делаем фотографию. Делаем фото, делаем фото, делаем фото. Такое вот фото. Скачать. Нашим буквом, чтобы сразу найти. Открываем, идем к нашему боту? Так, нажимаем, находим наше фото, вводим сюда, отправить. Ага, скриншот для Dix, отлично, скриншот успешно прикреплен к отчету по заданию. Друзья, вот и все, все что надо было сделать, мы сделали. Мы сначала скопировали, отправили текст, где все зафиксировано, показано, какие, когда было выполнено задание. Вот, потом мы попробовали загрузить скриншот ну, в виде скриншота с ссылкой. Не получилось, нам написали, что не соответствует. Значит, надо делать фотоэкрана, тоже несложно, и отправлять боту. Все, мы выполнили задание. Всем успехов, всего хорошего. Наступает новый мир, новая реальность, в которой деньги постепенно сменяются разными цифровыми активами.